Пока многие кричат о том, что в интернете без вложений заработать невозможно, мы зарабатываем каждый день. Пока люди находятся в поиске, как вывести хотя бы 1 доллар из интернета, здесь уже готовый бизнес. И вы можете выводить ежедневно хорошие суммы. Например, 70 долларов за каких-то 5 минут. И если разобраться, все это без вложений, все это без каких-то рисков. И все это реально и все это работает прямо сейчас друзья если интересует заработок без вложений который действительно работает и который интересен и которым можно воспользоваться с любой точки земного шара досматривайте данное видео до завершения авансом прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и на наш телеграм по ссылке в описании друзья итак поехали начинаем Друзья, буквально вот сегодня решили мы собрать именно полностью, проверить, как платит проект Элемент 5. Абсолютно большинство людей э, заходили и инвестировали, как говорится, ничего не инвестировали, просто зарегистрировались и получили сразу свои выплаты. Все очень просто и легко, об этом я говорил. Но сегодня мы специально проверили все проверили возможные на, ну, на разные платформы выплаты, да, и все это с проекта Элемент. 5. 5. Как выплачивает, как все делается, все сегодня мы лично проверили и в этом убедились. Думаю, это действительно интересно абсолютно каждому из нас. И как видите, суммы там было 30 долларов, здесь 68 долларов, здесь 40. Это говорит о том, что проект элемент 5, международная компания, платит абсолютно всем и каждому. Но есть еще такая интересная тема, как у них, да, как акция, которая называется «Звезды». Вот именно о ней мы сегодня и поговорим. Поэтому усаживайтесь поудобнее, давайте рассматривать и напишите в комментариях, у вас было опыт заработка именно в интернете без вложений, чтобы вы могли вывести, заработать, и это было постоянно, не единоразовая какая-то акция, которая длилась постоянно. Сегодня я расскажу пример, который лично мне помог, и он абсолютно каждому из вас тоже подходит. Здесь каждый принимает решение, зарабатывать с ним или не зарабатывать. Но проект действительно действует, и люди выводят эти прибыли без проблем буквально за какие-то считанные минуты. Итак, друзья, для того, чтобы зарабатывать в проекте элемент 5, мы должны пройти регистрацию. По ссылочке в описании прямо сейчас переходим в описание под это видео и сразу самая верхняя ссылка по ней можно смело регистрироваться ну а что же нам скажут руководство по поводу всего и обратите внимание это официальная информация которую сейчас вы услышите и это касается именно регистрации по той ссылке что в описании вы получаете сразу 52 доллара в процессе которой можете вывести да с 20, начале 20 потом до 52 это факт и но ну, это доказано уже и более того акция звезды давайте внимательно посмотрим на что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 Топовая возможность обновить свой смартфон до последней модели. Готовы получать подарки? Тогда я вам рассказала, осталось дело за вами. Но пропустить это ни в коем случае нельзя. Ссылку для регистрации ищите в описании к этому видео. Лайк, подписка. Пока. Друзья, это была официальная информация от руководства компании Elements 5. Напомню, что... Компания Le five 5 платит абсолютно всем, неважно с какой вы страны, будь то с Украины, да, в Турции, в Польше или в Казахстане, какой-то любой другой стране, везде это международный бизнес, абсолютно все зарабатывают. И способы заработка здесь есть разные, начиная от того, как я показывал сегодня, это заработок без вложений, абсолютно без вложений. Да. Второй способ заработка, о котором мы сегодня будем говорить, это звезды, акция звезды, вот именно досмотрите его до завершения, я прям все вам покажу наглядно просто вообще и третий вид заработка это э, с вложениями инвестиции то есть это самый самый жирный способ заработка можно все это комбинировать мне лично самый лучший для меня способ заработка это просто э, вот нажал зашел сюда в описании да э, вот ссылка для регистрации по ней мы регистрируемся э, кстати вот нажимаем еще кнопочку еще да чтобы открыло все регистрируемся есть две инструкции по регистрации по ней регистрируются абсолютно все вот именно важно регистрироваться чтобы зарабатывать именно по этой инструкции и две инструкции на как пройти регистрацию да чтобы не было у вас вопросов и все, и вы получаете сразу 20 долларов, как говорилось только что в этом видео руководство сказал, да, и постепенно 52 доллара вы сможете все равно вывести, но это без вложений. Если вы делаете покупку на 100 долларов, вот как сделать покупку, есть инструкция, вот. Если вы делаете покупку даже просто на 100 долларов, вы сразу получаете подарок стоимостью 1000 долларов, вот инструкция тоже есть, 1000 долларов, да. Я два таких подарка получил и на канале есть распаковка, все, то есть вы можете его продать, можете обменять, можете сдать в, в ломбард, можете кому-то подарить, как никак скоро праздники, да, но сама фишка в том, что вы проинвестировали всего лишь 100 долларов, на них вам капает прибыль, инвестиция капает, и вы уже 900 долларов в плюсе, потому что подарок 100 тысяч, минус 100. Вы 900 долларов сразу в плюсе. По-моему, шикарная возможность. Итак, регистрируемся по этой ссылке. Подписываемся на этот Телеграм. Две инструкции, как зарегистрироваться. Как сделать покупку. Вот инструкция. Две их тоже, да. Покупка с баланса, если вам пригодится. Потому что там повышенный процент. Вот она. Возможно, пригодится. Да, я сразу ее оставил. Как получить подарок за 1000 тоже. Вот я оставил инструкцию. И что немаловажно, что такое элемент 5 и презентация, вот две инструкции есть, можете посмотреть. Также многие из вас интересуются, как еще с Binance взять деньги, заработать. Сейчас шикарная возможность. Ребята, вот если по этой ссылке вы регистрируетесь, и Binance у вас будет активный, то есть там сделайте хотя бы 2-3 пл пл пл ну, платежа, или к вам платеж сюда поступит, тогда вот именно через эту ссылку тогда вам еще помощь от Binance придет. Пользуйтесь этой ссылкой, это очень-очень важно. Э как установить э Binance кошелек, Вот. Как пополнить Binance любой карты? Вот это очень важная инструкция, потому что я лично через эту инструкцию пополнял себе элемент 5, те 100 долларов, которые я говорил. Чем больше вы инвестируете, тем больше вы зарабатываете. Это факт. Хотя можно зарабатывать без вложений. Вот в чем суть. Лучший способ. Итак, мы с обычной карты, Privatbank, монобанк или любой другой банк, любой страны, любой страны, хоть Польша вот эта инструкция пользуется, хоть там Турция, Казахстан, вот, мы покупаем с обычной карты банка на Binance. USDT, а потом с Binance эти USDT в элемент, то есть криптовалюту. Мы покупаем криптовалюту на Binance с обычной карты банка. А потом, если что непонятно, вот инструкция есть: как сделать покупку, и вот здесь в этой инструкции уже как как с бинанса мы делаем покупку в элемент 5. Думаю, все очень просто и понятно. Также как установить Binance с телефона есть? Вот на телефоне, да, и как верифицировать.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 Можно зарабатывать только на построении команды. Но пропустить это ни в коем случае нельзя. Ссылку для регистрации ищите в описании к этому видео. Итак, все делаем так, как говорится от руководства. То есть руководство все говорит правильно. Так, переходим в описание. Кстати, если вы не подписаны еще на канал, нажимаем подписаться. Нажимаем на колокольчик и меняем его, где написано все, самый темный. Обратите внимание, что я не просто так это говорю, потому что 40 тысяч подписчиков. Почему? Потому что мы никогда не обманываем, всегда говорим правду, люди нам верят, и это факт. Каждый принимает решение сам, но на личном примере я показываю, как здесь можно зарабатывать. Мы огромная команда, которая действительно показывает те способы, где можно заработать. Этот способ не есть исключение. Видите сами, можно и с вложениями, можно без вложений. Если у вас еще какие-то вопросы остались, можете задавать их в комментариях. Далее, нажимаем «Еще». И вот здесь та ссылка, по которой я говорил изначально, вот по ней мы регистрируемся. Вот, зарегистрировались, наж... это обязательно, ребята, всем передайте. Вот регистрируемся только по вот этой ссылке. С любой стороны, с любого населенного пункта, только по этой ссылке. Итак, нажали на эту ссылку, бах. Итак, первый вопрос, который многих интересует, где увидите 20 долларов. Ребята, я еще раз говорю, поставьте плюсик, если этот вопрос вас тоже интересовал. Более того, если не важно, с какой вы страны находитесь, да, вот здесь есть... Обратите внимание, выбор языка. Вы можете на любой язык переводить, это важно. Теперь вы зашли в свой кабинет, обновили его. И вот здесь, ребята, смотрите. Вот здесь находятся ваши 20 долларов. Смотрите, нажимаем на бриллиант. Вот ваша покупка, 20 долларов. И как мне начислятся выплаты, собственно, и вам тоже. Я это кабинет, который вот именно без вложений. Вот так вот нажимаем второй значок. И вот здесь все мои выплаты, все мои заработки. То есть, смотрите. Вот все, что я заработаю, я смогу вывести на карту банка, на криптовалюту, на любую криптобиржу, смогу вывести без проблем. Думаю, со, э, ну, этот способ действительно супер, поэтому, ребят, поставьте лайк прямо сейчас под этим видео, напишите, вам нравится зарабатывать без вложений. Такие способы интересны или нет, чтобы я понимал, что если вам это интересно, поставьте две единицы, чтобы я понимал, что обратная связь есть и надо больше снимать таких способов, больше таких вариантов. Я думаю, мы это будем делать. Итак, звезды. Мы с вами разобрались, 52 доллара здесь будет, в начале 20, и теперь 52 мы еще сверху заработаем без вложений. Далее, как зарабатывать на приглашениях, просто приглашая людей. Здесь эта возможность есть. Вот, кстати, вот 4 доллара уже у меня есть. Просто на ровном месте, ребята. Итак, мы заходим сюда, вот спускаемся ниже. Вот здесь, здесь есть ссылка, нажимаем на нее, и она копируется, смотрите. Вот теперь она скопировалась теперь я захожу во все соцсети вайбер Telegram, фейсбук обычное сообщения, email почты google почты любые youtube еще любые все соцсети и вы как можно максимально всем своим друзьям знакомым близким маме жене брату там всем полностью внукам кому угодно соседям приглашайте их с собой и вы за это будете получать без вложений деньги. И, собственно, они, каждый получит по 20 долларов. Это важно, потому что мы все находимся в команде лидеров. Вы регистрировались вот по этой ссылке, и это супер. Каждый из них получит по 20 долларов. И это еще не все. Вы так пригласили, как я сказал. Потом вы нажимаете сюда, вот на этот значок, и у вас высвечивается вот такое меню. И сюда вы тоже нажимаете на каждый из этих значков и отправляете эту ссылку абсолютно всем для того, чтобы люди тоже зарегистрировались под вас и тоже получили по 20 долларов. Даже можете пройти под это видео, и там есть все видео, которые нужны. Как пополнить, там, как то сделать, что такое элемент 5. Можете прямо эти ролики, которые я под видео разместил, можете переслать своим друзьям и знакомым. И сказать, что проект раздает по 20 долларов. Думаю, здесь ничего тяжелого нету. Ну а теперь фишка. Смотрите. Как зарабатывать на приглашениях, просто приглашая людей. Акция «Звезды». Смотрите, пригласите 5 друзей по вашей реферальной ссылке, то, что я только что рассказывал, и 2 друга должны совершить покупку на сумму не менее 10 долларов. Более того, здесь такой функционал, что вам будет видно абсолютно все. То есть, обратите внимание, 5 человек вы должны пригласить, из них два должны сделать покупку на любую сумму, минимум от 10 долларов, от 10 но все-таки лучше делать по 100 долларов Но даже если человек сделать по 10 долларов Вам все равно упадет 20 Ну я просто говорю, если вы делаете там родственники или еще кто-нибудь Можно делать не по 10, можно делать по 100 Тогда эти родственники заработают гораздо больше Понимаете о чем я говорю? То есть я лично тоже делаю покупки на 100 Потому что тогда выплаты получаются уже не 52 доллара как без вложения, А там уже больше 100 долларов Понимаете? То есть и вы получаете постоянно эти деньги Так вот, смотрите вы приглашаете 5 человек они загораются желтым вот так вот и человек если с покупкой у него будет корзинка гореть 5 человек пригласили загорелись они желтым 2 проплатились по 10 2 любых при том по 10 и вам упало 20 долларов а теперь самое важное таких покупок ну таких вот приглашений можно делать много то есть одна звезда это приглашенных ваших любых 5 человек и из них два проплаченных по 10. Думаю, здесь все понятно. Вот вы видите пример, как они были синие. Вот, а теперь загорелись желтым. То есть они приглашены. Но нету еще корзинки, да? Вот вам пример, где одного человека не хватает. То есть это еще не 5 приглашенных, а только 4. А одного еще нету. Друзья, и вот наглядный пример идеального варианта, когда вы получили 20 долларов без вложений. Смотрите сами. 5 человек приглашенных, 5. Видите, да? Раз, два, три, четыре, пять. Загорелись желтым, а были синим, да? И два с корзинкой, а сделали покупки больше 10 долларов. Вот в этом варианте, который вы видите, люди сделали покупку на 300 долларов. То есть, просчитали. Один на 300 сделал, другой тоже сделал на 300. Хотя вы можете сделать даже на 10 долларов. И вы все равно получите 20. То есть, в этом, в этом варианте, если вы их пригласили, вот это вы закрыли одну звезду. В данном варианте человек просто за 2 минуты, Разослал ссылку всем своим знакомым. Рассказал, что проплатитесь, кто может, на 10 долларов. И закрыл 3 звезды. 60 долларов ему упало. И те 10 долларов, которые человек сделал покупку, ему тоже будет капать прибыль. Вот в чем суть. Вот в чем суть, ребят. Понимаете? Но если у вас еще вопросы какие-то возникают, можете задавать в комментариях. Но фишка в том, что таких звезд можно делать очень-очень много. То есть за каждую звезду вы получаете по 20 долларов, даже ничего не инвестируя. Но что для того, чтобы максимально шли вам выплаты Сделайте хотя бы покупку на 100 долларов Вы сразу забираете подарок стоимостью 1000 долларов Это факт, да? То есть вы сразу в плюсе уже на 900 долларов И вам выплаты будут идти уже намного выше Там реферальная партнерская программа очень-очень интересная Поэтому подумайте об этом, ребят Я буквально на днях рассказал своим знакомым за эту тему Люди куда попало не заходят Так вот я скажу, что один парень который вообще просто студент, он долго искал работу, так вот он закрыл таким способом 30 тысяч долларов. Ему вывели на криптовалюту, потом он снимал на обычный приват, монобанк. 30 тысяч долларов он заработал таким вот образом, просто приглашая. Я еще раз повторю, на этой акции заработал 30 тысяч долларов просто разослал у него много знакомых да он говорит я взял обычную телефонную книгу разослал вначале по телефонной книге всем потом прошелся по соседям абсолютно всем э, потом и зашел в фейсбук разослал всем знакомым незнакомым абсолютно всем зашел в одноклассники тоже говорит я всем разослал потом в инстаграм слал всем подряд кому надо кому не надо да говорит в тик и в итоге ну он заработал 30 тысяч э, вот его история Просто 30 тысяч он сделал. Он сделал обычную регистрацию вот по этой ссылке. Зашел в свой кабинет. Нажал вот так вот на ссылку. И начал ее всем рассылать. Потом сделал то же самое второе действие. Вот это вот. Всем разослал все. И приглашал через акцию звезды. Друзья, если какие-то вопросы у вас возникают, пишите в комментариях. Самое важное запомните. Подлежачий камень вода не течет. Пробуйте, ребята. Это действительно хороший способ. Он действительно без вложений, и вы можете зарабатывать на приглашениях. Зарабатываете вы, приглашая человека, и зарабатывает человек, который просто проходит регистрацию по ссылке в описании под этим видео. Все, друзья, не тратим время, ссылочка в описании. 30 тысяч. Долларов человек заработал, просто приглашая, ничего даже не инвестируя и не вкладывая, ничем не рискуя. Способ просто шикарный. Пишите свое мнение в комментариях и делайте это прямо сейчас. Если у вас ссылка не работает, вот это вот, установите себе VPN. На то устройство, с которого вы заходите. И у вас точно все получится. VPN. Если ссылка не будет работать. Но ссылка должна работать. Это 100%. Все. Пока-пока. Не забываем ставить лайк и максимальный репост этого видео. Давайте это видео разошлем абсолютно всем во все соцсети. Потому что способ работы рабочий, действенный. И этим способом можно хорошо заработать. Пока действует эта акция звезды. Согласны со мной? Я думаю согласны. Все. Пока-пока. Позитива вам. И огромных чеков.